Всем привет, с вами Фрейм. Сегодня я расскажу про топ-5 полезных модов для ПВП. Эти моды для тех, кто не играет с клиентов, например, играет с обычной версии 1.8.9, то есть с Форджа, для того, чтобы, например, играть с ПВП э, с буст-модами. И поэтому сегодня я расскажу 5 полезных модов для ПВП. Ну а мы начинаем. Пятое место. Мод Time Changer. Этот мод может изменять, в... изменять время суток с помощью команд Slash Night и Slash Day. То есть это мод для тех, у кого в РП красивое небо и с помощью него можно поставить най, най то есть ночь. Следующий мод Motion Blur. Это мод, который повышает плавность Майнкрафта. И игра становится гораздо приятнее. Третье место. Old Animations. Этот мод добавляет старые анимации из версии 1.7. То есть с помощью этого мода можно побыстрее съесть яблоко. Ну или сразу же бить мечом и сразу же делать блок. То есть нажимать левую кнопку мыши и сразу же правую кнопку мыши. Второе место. Второе место это мод Crosshair Mod. Этот мод добавляет возможность сделать себе крутой прицел. То есть для этого мы нажимаем на букву Е, вот и теперь просто выбираем всякие настройки и настраиваем под себя крутой прицел. Ну, мы переходим к первому месту. Это просто самый топовый мод, который я только смог найти. Это мод называется Orange Simple Мод. Этот мод очень полезный, так как с помощью него можно вывести на экран броню, эффекты зелий. Вот. А также в нем есть Toggle Sprint, который поможет вам не нажимать постоянно на Ctrl. Ну а надеюсь вам понравилось это видео, всем спасибо за просмотр и всем пока.